Считается ошибкой расположение кистей рук в верхнем секторе рулевого колеса и в нижнем. Нередко допускаются ошибки при захвате обода руля пальцами кисти. Недопустимо также постоянно держать руль одной рукой.